Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Весы на март 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего давайте обратим внимание на движение планеты Венера, ведь это планета, которая управляет вашим знаком. Большую часть месяца, а именно с 5 марта по 3 апреля, Венера будет находиться в знаке Телец, в вашем восьмом доме. Это значит, что в целом март подходит для решения финансовых вопросов, для покупок, продаж, для решения вопросов, связанных с семейным бюджетом. И в целом для многих весов это будет месяц перемен, каких-то внутренних изменений. И в первую очередь вы будете ощущать, что открыты чему-то новому. период с 4 по 16 марта планета коммуникации, поездок, документов, Меркурий будет находиться в вашем пятом доме в знаке Водолей. И в этот период времени вы можете быть погружены в тему отдыха, творчества. Вы можете осознать, что вам нужен тайм-аут, что вам Нужен какой-то релакс, перезагрузка. И особенно интенсивно вы будете это ощущать вблизи 10 числа. Так как именно 10 числа Меркурий разворачивается в прямое движение. Обычно момент разворота это момент, когда вы полностью свое внимание обращаете на какую-то одну тему. И она становится для вас сверхважной. Так вот, момент этого разворота вы будете ощущать, что тема отдыха, э, романтики, любви, хобби, творчества, детей, вот что-то из вышеперечисленного может для вас быть э, сверхважным. В период с 1 по 3 число Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут вас 4 и 7 сектор гороскопа. Этот период может оказаться для вас э, в некотором смысле сложным из-за большого количества работы, а также могут быть какие-то эмоциональные нагрузки. В целом это такой период, когда может возникать конфликт между самыми близкими людьми, и вы можете просто быть между ними, как рефери. Может быть такой момент, что будет много работы, которая будет также связана и с домашними делами. То есть, это необходимость успевать и там, и тут, и из-за этого будут возникать определенные сложности. Восьмое, девятое число — очень интересные дни с астрологической точки зрения, так как Солнце будет в соединении с Нептуном, а Венера в соединении с Ураном. Эти дни дадут вам ту необходимую разрядку, и это хороший период для новых впечатлений, приятных встреч, это хорошее время для того, чтобы делать акцент на теме взаимоотношений, проводить время с теми людьми, кто действительно вам очень дорог. И само собой, что в этот период времени из-за сильного влияния Нептуна тема работы будет однозначно где-то на втором-третьем плане. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем 12 доме. Это полнолуние также подчеркнет необходимость отдыха, перезагрузки. Скорее всего, в феврале, в начале марта какие-то события будут заставлять вас поволноваться и потратить много энергии. И, соответственно, к середине марта вы почувствуете необходимость расслабиться и. Найти время на то, что действительно вам необходимо, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. Вблизи этого полнолуния может возникнуть желание погрузиться в свой собственный мир, меньше общаться с другими людьми, особенно если это касается работы. А, например, почитать книгу, съездить куда-то на природу. То есть момент такого уединения и отстранения может наблюдаться в это время. Но сразу же, После этого полнолуния с 11 по 14 число будет очень активное время. В этот период Марс будет в аспекте к Нептуну, а Солнце будет в аспекте к Юпитеру и Плутону и эти аспекты будут затрагивать ваш сектор работы. Скорее всего, в этот период вам придется наверстывать упущенные, В этот период перед вами могут поставить новые задачи и будут вас мотивировать, либо вы можете кого-то мотивировать выполнять определенную работу. Но в целом это очень насыщенное время, когда э, вот прям ощущается, что от вас многое требуется, и в то же время у вас, в принципе, есть уже желание что-то делать. Вы ощущаете вдохновение. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, ваш седьмой дом на месяц. И это замечательное время для того, чтобы строить новые отношения, как делового, так и личного характера. Это может быть период сближения с каким-то человеком. Например, вы начнете с кем-то дружить. Это период э, очень хороший для начала делового сотрудничества для поиска клиентов, для поиска людей, которые будут оказывать вам определенные услуги. Например, это могут быть репетиторы, адвокат, врач, психолог. То есть любой формат общения и взаимодействия с другим человеком будет для вас очень выгодный и очень благоприятный. С 20 числа и до конца месяца Марс, планета активности, будет проходить по очень важным и непростым планетам. Это Юпитер, Плутон и Сатурн. И это все будет происходить в вашем четвертом доме. Так что в конце месяца будет определенная эм, смысловая нагрузка идти на тему недвижимости, родителей, родительского дома. В этот период вы можете принять решение съездить к родителям. В этот период могут решаться, в принципе, важные вопросы, связанные с темой недвижимости и дома. И это только, скажем, до конца месяца. Дальше Марс переходит уже в следующий сектор, и, соответственно, для вас уже начинают быть актуальными совершенно другие темы. 21 22 число — очень удачные дни в плане работы и здоровья. Меркурий в эти дни будет в аспекте к лунным узлам, а также в аспекте к урану. И это хороший период для диагностики, если для вас эта тема актуальна. Это хороший период для поиска новой работы, для собеседования, для трудоустройства. Это хорошее время для важных обсуждений внутри вашего рабочего коллектива и любых переговоров, которые связаны с темой ваших обязанностей. Поэтому в целом дни очень эффективные в плане коммуникации и тема разговора это как раз таки ваша работа и обязанности. Поэтому будьте внимательны и обращайте внимание на то, что принесет вам Меркурий в этот период. 22 числа Сатурн переходит в знак Водолей, ваш пятый дом. И на самом деле это очень важный транзит, ведь Сатурн ⁇ медленная планета. Он до этого времени долго находился в Козероге, в вашем четвертом доме. И, соответственно, многие весы жаловались на то, что фактически все в их жизни завязано на доме и работе. И сейчас уже тенденции будут меняться, будет возникать новый тренд благодаря переходу Сатурна в другой знак. И я об этом обязательно сниму отдельное видео. Так что, если вы не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте, чтобы не пропустить новинку. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Нептуну. Этот день может дать с одной стороны лень, с другой стороны больше свободного времени, но в целом также это благоприятное время в финансовом плане, в контексте вашей работы. 24 числа будет Новолуние в Овне, в вашем седьмом доме. Новолуние всегда дает э, какой-то новый взгляд на привычные вещи или новые планы, цели, желания. И не обязательно по новолунии сразу же произойдет какое-то событие, хотя и так бывает. Обычно новолуние дает только штрихи, оно создает эскиз той ситуации, которая произойдет в будущем. И, соответственно, это новолуние будет в вашем седьмом доме, который отвечает за других людей, за брак, за тему сотрудничества, близкой дружбы. Соответственно, это Новолуние будет ставить перед вами задачу либо пересмотреть какие-то взаимоотношения, либо принять важные решения, связанные с темой общения и взаимоотношений с каким-то человеком. Также данная новолуние может поставить перед вами задачу быть более ответственным перед каким-то человеком, может быть новое знакомство, и вот новая страница в плане общения с каким-то человеком, либо же это просто будет кто-то новый в вашей жизни, с кем вы захотите строить любые взаимоотношения с нуля. 28 и 29 число — хорошие дни для того, чтобы совершать покупки для дома. А также это благоприятные дни для встречи с родственниками, родителями. Это период, когда вы склонны дарить подарки тем, кого любите. И это может быть период финансовых трат как раз-таки на близких людей. 30 числа Марс, планета активности, переходит в знак «Водолей» по 15 мая, ваш пятый дом. Соответственно, в этот период времени для вас будет актуальна тема любви, хобби, творчества. Вы будете много сил тратить на то, чтобы получать удовольствие от жизни. И для того, чтобы ощущать себя активным человеком, полным сил и жизненной энергии, вам нужно будет обязательно делать то, что вам нравится. Э, иметь какую-то отдушину, то, что вас вдохновляет. И, кстати, это хорошее время для активного отдыха. Скорее всего, в этот период вам просто у вас не будет желания сидеть дома без дела. Вы захотите куда-то выходить и отдыхать активно. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Э, будем с вами на связи. Пока-пока!